Ну что, мы готовы Все сделали, можно сказать И готовы к подъему мачты Осталась совсем фигня Ладно, иди помогай Нет, я думаю, это сами справятся Я, наверное, пойду на лодку I they have to put this camera in. Ну что, Агата, как дела? Нормально, очень остросюжетно. Почему? Ну, слушай, не каждый день матч-то снимаем. Знаешь, много нового, я не знаю половины из того, что происходит. Мы уже стоим с мачтой осталось дело за малым сделать полностью настройку риггинга правильную и начинать подключать все системы такие как провода электрические и делать разводку всех веревок на нашей лодке короче сегодня день обещает быть интересным ну раз уж начали значит продолжаем погнали вот я уже поставил вот эти вот новые болтики на них плавненько вешаю блочки Но блочки вешаю под те веревки, которые нам нужны Я уже частично их позаводил А здесь еще непонятная очередность Ну вот так вот плавненько Шаг за шагом мы эту всю мачту и разводим Я вам уже показывал, что у нас вот тут два ролика У них есть такой ход Вот Этот видно лучше и у меня есть еще два вот таких ролика, на которые мы сейчас вот эти два поменяем. Но ну, несложно делается. Нужно вот отсюда пин вытащить. Вот он был. Нормальный. Вот эти вот мы вытащили. А теперь вот так вот вставляем. Так, этот есть. Так, с этим все понятно. Ну что, ставим его туда, куда ему положено быть. Остается он вот сюда. Так вот. И здесь раз, два, прикручивается двумя такими большими болтами. Так, все, это собрано. Правда, я рифы еще это все не проводил. Но это не страшно. Начинаем поднимать бум и ставить его на мачту. Для этого у нас есть топпинг лифт, он будет поднимать задний конец, а мейн хальярд будет поднимать переднюю часть паруса. Ну, давайте так и сделаем. Ты парус сейчас снимать будешь? Ага. Ну, правильно. Оба. Вверх ногами. упсайд yeah. Так. С этим понятно все. Сейчас я поднимаю э, заднюю часть, топен лифт. И на нем просто оттягиваю в сторону. И, и сюда. Да, и креплю сюда. А у нас, мы, я, кстати могу сделать это вообще легко. Я могу это сделать с этим mainstream, с гика Шкотом. Я его просто положу на арку, и мы его просто на арке аккуратненько выставим, как нам нужно. Ну, аккуратненько. аккуратненько. Еще чуть-чуть. Может, тебе помочь? Я там придержусь. Чтобы... Сейчас я его вот этим вот натяну, и он просто отъедет назад. И у нас будет нормальная позиция для того, чтобы его ровно выставить. Отсюда-то поприятнее будет. Там очень яркое солнце. Я просто выставлю ровно на ту позицию. Ты еще посматривай за веревками, которые держат парус. Сюда вставляются вот так вот ролики. Только вот эта штука гнутая, мы ее исправим. Ну ты сначала все примерь. И пойми, которая из них точно гнутая. Ну а крайне гнутая, видно. да. Равномернее, равномернее. Yeah. Так, -с. ну что, проверяем. Она. Да, Ух, теперь соседнюю ты сейчас попасть. Ничего, ничего, сейчас мы ее выставим нормально будет. Тебе надо обе загибать. Блин, я все не так снимала. сорт не брак. Делаешь, мы уже всунули этот. Тем временем. Тем временем. Халивер. мы засунули уже пин в бум и завели туда все ролики. Вдвоем. Вдвоем, да. При помощи отвертки. И какой-то ругани. И смекалки. И смекалки. Да-да, не ругани, вот Почитали. так вот. Там важно было, чтобы все четыре ролика встали на место и все прошло вот этой сквозной, прекрасной штукой. И с другой стороны вышло вот так. То есть важно было одним пином и бум, и часть вот эту. Что там? Видишь, здесь а -а -а. коррозия? Сейчас я его намажу этим нашим горножижем. Намажу. Так оно выглядит. Чем лучше намажем, тем потом легче снимать будет. То есть у нас получается в местах контакта одна смазка, а в местах, где у нас болты и гайки, другая. Давайте по типа, смазке. Yeah. Like Все, бум поставлен на место. <laughs> <laughs> Серьезно? Да. Yeah. А вот это... Yeah. Не, подожди. Парус к делу не относится, а я про вот бум это. говорил. Да. Где? А тут, по все красиво, нормально, все уложено, все проведено, все заведено и все красиво. Настроить мачту, я вызвал ригеров, вот сейчас они занимаются тем, что делают настройки. Давайте я вам покажу, как нужно прокладывать правильно рифы. Так, мы натягиваем риф. Смотрим, он поднимается, ни с чем не путается. Натягиваем правый. Поднимается, ни с чем не путается. Следующий поднимается. Главное, чтобы они между собой были не перепутаны. Вот у нас заведено 4. Вот так вот они у нас лежат. Вот. И вот в такой очередности мы их сейчас запихнем в концевик. В -самом, самом конце, наверху, загнуто немного назад. И самое важное, двери закрываются во всей лодке. Это на самом деле, если перетянуты ванты, тут двери могут спокойно не закрываться или закрываться ту же. Сейчас вроде все в порядке. Посмотрим, как будет на ходу. У нас в кокпите лежит вот наш радар, мы его сняли. А вот то, чем занималась Дина. Вот такие вот у нас кронштейны, которые мы завтра прилепим на мачту. Кронштейн, который будет держать радар, ну и радар мы тоже завтра поставим. Что за страхи ты тут вытворяешь? Зачем тебе эта палка на руле? Скажи мне, что да ты собираешься делать? Конструкцию такую дурацкую, на которой мы сейчас будем мешать веревку. Короче, вот это вот конструкция, это автопилот. Что? Вот так вот руль держишь просто, вот так вот его зажал и все, вот, вот работает. Настраивайте паруса правильно, чтобы тогда рулить надо было меньше. Короче. На самом деле, для чего мы это все делаем? Давай, будем расскажи. веревки. А зачем мы будем вешать? Короче, у нас такая сейчас есть тема. А, раз мы уже занялись вот, сменой всех веревок на лодке, то сейчас... Мимо люди ездят. Так вот, сейчас мы купили такую специальную жидкость, которая заплавляет... А где она? Покажи я. Диппет, выппет. подожди, стой. Фокус не там. Диппет, выппет. The quick and easy way to finish rope ends Вот, вот И я говорю Finish rope ends Короче, до конца э, запаивать, как бы запаивать Давай сейчас покажи, как это делается А где? Где веревка? Много теорий, надо больше практики Хоба, тут кисточка О, прямо кисточка, кисточка. да? Такая рыжечка угу. Так? Да, вот так вот я бы себе вот это не делала на весу. Я бы взяла, взяла что-то такое, чтобы держала канатика. Я бы тоже так что сделал. Что за сраный экспромт. Но пока делай так. Серьезно? Слушай, ну даже по красоте, чтобы это все было. Красоте сейчас будет. Ну, для импровизации я его использую для временной фиксации своих ракушек. Вот ты хочешь сказать, что это вот так она держаться будет? Да. Ну ладно. У меня так все держится. Так, а теперь <с делаем также только со всеми остальными. Ну вот, например, валяется зеленая. Вот зеленая. Ну прекрасная же, прекрасная. На. А ты уверен, что ее сначала не Нет, она запаяна. не у нас все запаяны. Ты просто какая-то не в фокусе вечно, когда мимо проходишь А на сколько, кстати На какую М? Глубину какую промазали? Ну, так, я думаю, нормально помню. Короче, вот эта вот штука Она немножечко разъедает э, Волокна И получается она чуть-чуть меньше Потому что она их разъедает Вау Прямо вот хорошо намазала Это так? Хаба! Сохни. <свист> <свист> <свист> ну что, Диночка, ты уходишь, я так да. понимаю, да? <свист> У нас важная задача. Те рифы, вернее, то, как реализованы в этой лодке рифы, меня всегда, блин, напрягало. Потому что на парусах и внизу идут блочки, через которые оно все идет. Потом спереди на парусе идет такой шакель. Оно идет через шакель, ну и вот когда вы это все тянете, то конструкция достаточно жесткая. Я решил сделать небольшой тюнинг и купил вот такие вот колечки. Это типа Low Friction Rings называется. Они используются вместо блочков, потому что по внешнему и по внутреннему, по внутренней плоскости Веревки ездят очень легко. И вот из таких вот колечек я решил сделать э, рифы. Так вот, такое одно колечко стоит 18 евро. Оно сделано из алюминия и веревка Dynamo. И теперь я вам покажу, как делать быстро очень прикольный и классный карабин, который будет реализован вот таким вот образом. Так, обычно э, все, как я вам уже говорил, нужно делать с разметки. Но только это я вам показывал на видео, как делать разметку. Но в данном случае я это размечать не буду. Потому что я и так это знаю. Итак, берем, колем. Делать будем очень быстро. Видео или было, или будет уже на канале. Как это делать. Короче, делаем раз. Делаем два. Протаскиваем. Вот получилось, у нас, вот, вот получилось у нас вот такая вот петелька. То есть берем и распрямляем всю нашу дайнемовскую веревку. Так, с этим разобрались. Да? То есть вот у нас есть кончик, мы его сюда заправили. Вот получился вот такой вот сплайсинг. Теперь нам нужно выставить его размер. То есть мы берем блочок, вставляем его вот сюда. Сейчас я его растяну чуть-чуть сильнее. Так, вот сюда вставляем блочок. Вот так он будет. Видите, вот этого расстояния для того, чтобы его в себя пропустить, нам не хватит. Поэтому нам нужно сделать его немножечко больше. Так, проверяем. Можно еще буквально чуть-чуть. Так, все. С этим готовы. Теперь берем, вот видите, вот здесь вот у нас ползет этот ползет внутренний шов, внутренний, внутренний корт внутри оплетки. Теперь прокалываем и берем иголочку, ниточку и прошиваем, чтобы она у нас отсюда уже никуда не улетела. Чьется очень легко. Вот. Делаем такой полуоборот. Сейчас я, Опс, сейчас я так сяду чтобы было видно лучше дайнема шьется вообще идеально потому что веревка пористая так есть три стежка отступаем в сторону где у нас сама веревка дальше раз видите да и делаем еще три стежка только чуть-чуть в стороне. Теперь возвращаемся вот сюда вот и начинаем шить с обратной стороны. Также три стежка. Вот так, раз, два. Ну, их затягиваем каждый раз, чтобы не плотно были. Три. Так, с этим есть. Теперь далее. Как мы заправляем нитку? Вот так вот ее заправляем куда-нибудь сюда. Вынимаем. Пережигаем. Вот она у нас торчит. А вот так уже не торчит. Теперь мы вот это вот все вытягиваем, потому что это то, как будет у нас держаться блок теперь смотрите у нас есть вот этот тут конец мы просто ищем то место где вот он сейчас когда вытянут изнутри будет будет заходить вот намечаем точку вот она вот и вставляем ее туда вот насколько хватит у вас места так, все, есть. Далее прокалываем. И вот когда у нас остается хвостик, вот этот хвостик в него, вставляем вот так. И протаскиваем насквозь. Все, протащили. Вот. А теперь вот это все растягиваем во все стороны, растягиваем так вот, получилась видите, такая петелька то, как это делаю я вот в этом месте я также беру иголку и также прошиваю ну, в данном случае этого можно не делать но я люблю, когда все у меня крепко и я этому доверяю так, вот такая вот штука у нас получилась. Теперь берем в нее, вставляем блочок. Вот так вот туго его вставляем. А теперь берем иголку и просто вот так вот тупо сшиваем их вместе. Заправлено. лишнее отжигаем так все вот получился вот такой вот блочок вот так вот он у нас будет заплетаться внутрь а теперь давайте его оденем на парус вот такая вот история получается то есть вот мы его один в другой продели вот он у нас висит и через него будут проходить скользкие и скользить на шрифы. Вот такая вот история. Несложно. 5 минут работы, ну, 10 минут, даже 15, и у вас получается один блочок, который вы сами себе красиво сделали. Ты здесь попылесосила? Ну, почти все, да. Так, вот мы вернули все в исходное состояние. Два мессенджера, которые идут на топ-мачты и пос... посрединки. Ой, какая. защита кривая у нас идет через э, вот эту жижу которая спасает от всего так надо отстон подтереть ну так все вот еще установили один новый кабель канал вот мы собрали уже все паруса подключили все веревки ну и вот собственно все э, мы готовы для того чтобы дальше ставить передний парус и вперед ну, может быть, только здесь порядок наведем. Да, Диночка? Везде порядок навести. И вот еще кое-что у вот, закончить. Ну вот, друзья, мы после бот-ярда вышли, уже поставили лодку на якорь. На этом наша техническая эпопея практически закончилась. Осталось поставить передний парус. И пока мы стоим вот здесь вот, вдалеке Бот-Ярд. А здесь уже мост с голландской стороной. Взлетают самолетики. И на этом наша техническая серия роликов подошла к концу. Дальше мы выходим и идем напрямую в Доминиканскую Республику. И через несколько дней уже планируем быть там. Но это уже будет ролик о переходе. Проверьте лайк, подписаны ли вы на канал. И до встречи уже через несколько дней в следующей серии. И мы вам будем рассказывать опять что-нибудь о яхтинге. Пока, друзья!